Вау, Видеокролик? Видеокролик? Видеокролик? Видеокролик. Но... кролик. И всегда мечтал там работать. И я надеюсь, что мы объединимся в скором времени. Это же то же самое, что и комедия, но э, без цензуры. Вы видели бы, как они работают, эти видеокроликах?